Здравствуйте. Слышно? Хорошо. Ну, давайте тогда еще раз. Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Imagine People. Меня зовут Светлана, фамилия моя Алексеева. На сегодняшний день я являюсь руководителем научно-производственного отдела компании Imagine People. На самом деле у нас, скажем так, много обязанности обязательств но все по порядку да. так вот подключается все слышно хорошо с вашего позволения я начну я прошу прощения за ранее за то что я ну, никогда не была там оратором или продвиженцем или не выступала на вебинарах всегда считала что моя задача быть где-то в тени но руководство компании попросило разъяснять некоторые вопросы, поэтому попрошу, для меня это первые опыты вебинаров, поэтому попрошу относиться ко мне с небольшим нисхождением, вот, и думаю, что если сегодняшний вебинар пройдет так, что информация, которую я вам попытаюсь донести, будет для вас полезна и нужна в вашей дальнейшей работе, то, возможно, мы это все также дальше будем продвигать и сделаем это на постоянной основе. Вот. Поэтому давайте потихонечку начнем. Я бы хотела начать, наверное, с самого главного. Да, На сегодняшний день вопросов очень много, вопросы разные, но я предлагаю двигаться поэтапно. Что значит поэтапно? То есть, конечно, продукция наша, она эксклюзивна и уникальна. Но доказывать это очень сложно на самом деле. И всегда сталкиваешься с сопротивлением от людей, которым пытаешься объяснить, потому что уже на слуху и гидроплазма, и дегидрокверцитин, и все, и все вот так в кучу перемешано. Поэтому давайте двигаться поэтапно. Сегодня я предлагаю вам начать и рассказать о том, что я хорошо знаю, и с чего вообще все начиналось. Я немножечко напомню историю, которая э, была, э, как мы вообще к этому всему пришли. Вот, Потому что это важно знать. Даже Виктор Михайлович мне всегда говорит, это начиная с истории. Даже кидроплазмы. Все слышно, да? Все нормально? Что-то... А, да... Сейчас одну минутку технические моменты. Сейчас мы проверим, будет ли запись. Одну минуту вашего терпения. Идет. Ну, в общем, пока мы начинаем, постепенно такие годные моменты сейчас административная группа настроит так, чтобы была потом запись. Вот, а мы будем продолжать с вами потихонечку. Почему? Даже Виктор Михайлович всегда говорит, начни с истории. Когда он меня начал учить вообще вот внедрять в само производство, учить, показывать, что такое, когда мы с ним начали писать научную работу. Он мне всегда говорил, всегда начинай с истории, всегда важно знать исток, от чего все пошло. Поэтому, если вы мне позволите, громче попытаюсь. Так, лучше слышно? Лучше слышно так? Звук есть? Скажите, сейчас лучше слышно? Поставьте один плюсик, если плохо слышно, и 3-4, если хорошо слышно. Угу. Хорошо слышно, все, значит у кого, если нет звука или еще что-то, перезагружайтесь, переподключайтесь, потому что вот 10 баллов, много плюсов, значит хорошо слышно. Но хорошо буду говорить погромче. Так вот продолжим да он всегда говорит начиная с истории потому что это исток и это очень важно тогда есть общее понимание итога то есть то к чему пришли с чего начали и к чему пришли и вот я снова сегодня так как вы все понимаете что дегидро, гидроплазма с, -life, с биофламоноидным комплексом она уникально и отлично от всех других только тем, что в ней есть этот биофлавоноидный комплекс. То есть основа гидроплазма, она одинаковая у всех, а дальше идет работа уже немножечко более серьезная, то есть соединение с биофлавоноидом и уже на выходе совершенно другой продукт. Так вот, чтобы понять в чем Уникальность, да, почему из-за биофлавоноида гидроплазма наша все-таки отличается от всех других. Да? Давайте вернемся все-таки, что такое наш дигидрокверцетин. Сейчас он в компании под названием альфа-дигидрокверцетин. Вот вернемся к истокам вообще, что такое этот альфа-дигидрокверцетин, хотя для нас это мощный биофлавоноидный комплекс. Вот, ну, вы же знаете, да, что биофлавоноиды давно признанные как бы миром вселенной до да, что у них очень много антиоксидантных и всяких других свойств которые хорошо поддерживают здоровье там человека да скажем так вот я иногда буду зачитывать потому что еще раз повторяю что я не оратор еще пока такой продвинутый поэтому я буду из наших же публикаций зачитывать некоторые вещи чтобы было более грамотно вот что хочу сказать что вот особое внимание изучению значимости фламоноида стали уделять еще в конце 20 века как мы пришли к этому наша компания то есть вот сразу ошибочно скажу есть мнение ошибочное что производство дегидрокверцетина, то есть биофлавоноидного комплекса принадлежит моей семье нет я являюсь учредителем компании у нас четыре учредителя я коновский евгений который сегодня является директором компании organic production которая производит которая является как бы научно-производственным сейчас отделом компании major people то есть как бы под компанией, да как дочерней компании он является ее директором отвечает полностью за производство, за наладку оборудования и все прочее он же Коновский является совладельцем патента вместе с Виктором михалчем и не то есть я вам покажу чуть попозже все эти бумаги расскажу и плюс еще, еще два человека, они тоже семья. У вот нас четыре человека, мы главные учредители компании, которая занимается биофлавоноидным комплексом. Компания существует с начала 2000 года уже вот как в нашем составе. Раньше э, у них был немножко другой состав, там еще и много ученых, э, то есть они не учредители, но они наш состав, там до более 10 человек ученых с разных стран и с России, с Кансильвании, из Болгарии, и с, с, с Украины то есть там целый, э, целая большая группа. Поэтому ну, неправильно говорить, что э, это принадлежит моей семьи. Я один из участников, и на самом деле эта продукция мы изготавливаем сейчас вот как биологически активную добавку. За это отвечаю сейчас лично я. А вообще, с чего вообще это все началось, теперь вот еще раз повторюсь, да, с того, что наша компания хотела заниматься консервант натуральным консервантом и мы стали искать из чего мы пробовали все виноградную косточку вернее эта компания пробовала я еще не была тогда в этой компании они искали консервант который был бы э, органическим и в то же время не портил то есть вот сохранность мяса мясных продуктов в общем в пищевой промышленности хотели его использовать не, не было Мысли об отдыхе, лечить, вообще этого не было. Просто хотели вот в пищевой промышленности это использовать. И стали искать. И вот наткнулись на дегидрокверцетин что он является мощным антиоксидантом. Нашли, и он может быть консервантом. Нашли способ его изготовления тогда знаменитый, как и все делают, на спирту. И стали его как бы делать. Но когда мы пошли в Европу с этим консервантом, еще вот компания, я уже мы, потому что я тоже эти пути потом все проходила с ними. Но сначала это все были, вот они отдельно делали. вот Пошли в Европу, Европа сказала, так, вы знаете, как биологически активную добавку, мы не смотрим на то, что там есть спирт или что-то еще, а как пищевую промышленность там очень строго, очень строго. И поэтому они раздели нас до догола. И когда мы показали нашу производительность спиртовым, раствором как делают все сегодня то есть их даже несколько видов спиртовых обработок из лиственницы вот этого дегидрокверцитина да когда мы стали разложили им они говорят есть спирт потом идет вымывание эфиром это все остается и то есть оседает в продукция не может этого пищевая... В общем, Европа не пустила, не пустила категорически нас на этот рынок. Стали искать, ну как же так сделать этот... Э, э, то есть настолько полезные свойства у этого да, как же его так сделать, чтобы не испортить. Мы стали искать другие методы. И прошло много лет, ну не один год, скажем так, когда мы делали одно оборудование, не получалось второе, третье, четвертое, пока наконец-то вот... Не обратились, вернее, сам на нас вышел человек, он судостроитель, инженер-судостроитель, то есть физик до мозга костей. Он предложил нам оборудование высокой критики, то есть водорастворимую, водорастворимую формулу, чтобы из лиственницы убрать, из лиственницы вытащить, Самое ее вот это основное дегидрокверцетин. И тогда мы даже не подозревали, что мы боремся за дегидрокверцетин, как за антиоксидант и за консервант. Да? А на самом деле мы даже не подозревали, сколько всего еще в этой опилке, в этой смоле из лиственницы есть полезного. И что дегидрокверцетин это не самое главное в этом. Мы могли на этом оборудовании делать только килограмм. То есть на малом количестве получается, что называется, вот как на столе тут сделать, да. А в больших количествах не получалось. В итоге призвали ученых из Консильвании, они добавили нам немного знаний. И у нас получилось оборудование, которому сегодня аналогов нет. Это я могу уверять точно. У нас есть все патенты и российские, и болгарские. Само оборудование стоит в Болгарии на заводе Аркадия Херба. Если вам интересно, можете смотреть в интернете. Это есть. Патенты все есть, но в патенте до конца не описано. Не описано до конца, так же, как и у гидроплазмы и у Нюшин, не до конца раскрывать даже в нашем патенте по гидриону не до конца раскрыт секрет, на самом деле, как это все производится. Потому что это сразу становится ну, как бы всем доступно. И мы не можем защититься. Люди там могут пенять, запятую поменять, и это уже будет их патент. То есть, понимаете, вот все там иногда говорят, ой, патент, патент, это главное. Нет, это не главное на самом деле. Главное это... Доказать в последующее время, что то, что мы смогли сделать, это работает. И вот то, чем мы занимались. То есть у нас очень много публикаций, очень много статей, патентов у нас многое количество. То есть сначала растворив дегидрокверцетин способом высокой критики, не испортив его, да, у нас же несколько фракций получилось. Первая фракция это лиственничное масло, это безотходное производство. Мы на нем потом стали делать э, всякого рода с, с, косме, ну, как космето, в, те, кто занимается косметикой, мы стали продавать его как в косметологии, потому что оно оно же тоже несет большое антиоксидантное свойство, понимаете. Потом фракция выпала э, арабиногалактан то есть у него очень много полезных. Там просто это отдельная тема. И он будет... чуть Ну, как бы в последующем я буду про него рассказывать. Да? И только потом выпала вот эта формула дигидрокверцетина со всей вот этой составляющей. Там вот я сейчас... Вот пишут, нет процесса, я сейчас расскажу вам процесс. Вот. Что такое в итоге выпала вот эта вот третья фракция, которая, и как говорится, вот многие говорят, понимаете, звучит и правильно звучит, когда говорят, дегидрокверцетин высокой очистки, это и есть технология спиртом. Как она происходит? Она происходит так, берется опилка из древесины, лиственницы, вымачивается, заливается спиртом техническим, они пишут везде, все, многие пишут, что это пищевой спирт. Нет, пищевой спирт, чтобы запустить в производство, там нужно очень много документов. Поэтому очень большинство используют технический спирт. То есть техническим спиртом залили и оно стоит какое-то количество времени. То есть, и как, вот знаете, как если сравнить, да, вот вы грязное белье замочили, как раньше, сейчас понятно, машинки стирают. а Раньше вы замочили грязное белье там в щелочи, да, ну в мыльном растворе. Что делает? Грязь оседает вроде как на низ, и белье стирается. Вот точно так же здесь. Замочили спиртом, э, смола как бы оседает, да. Потом ее начинает ну, растворяется, и то, что из смолы нужное, вот то, что вот и есть гидрокверцитин, он оседает. Теперь начинается, надо же от спирта отмыть, спирт сливают, вот это то, что осталось, начинают заливать водой. И это делается несколько раз. Проблема этого процесса не только спирт. Спирт это не самая большая проблема на самом деле этого процесса. то что спирт вымывается и все. Проблема вообще любого растительного, любого растительного производства, вернее производства из растительных материалов, проблема одна. Прерывание Прерывание, то есть не единый это процесс, а прерывание, то есть замочили, смыли, замочили, смыли, это прерывистый процесс, то есть это постоянно, помимо того, что спиртом, водой, это еще и соприкосновение с воздухом и кислородом и все вот эти физико-химические свойства происходят, да? то есть вот все, спирт вроде слили, все, и потом самое страшное начинается друг в другом моменте, это все начинается, чтобы на фракцию в порошковую ее сделать, это все начинается добавляться эфир. И на самом деле, почему дигидрокверцетин, который продается в аптеках, который есть во многих таблетированных средствах, даже а, не БАДах, а лекарственных средствах, очень же много куда входит дегидрокверцетин. но его входит в микро-микродозах, и его нельзя принимать длительно. То есть, если вы, допустим, купите продукцию компании Валар, там написано, что при длительном приеме, ну то есть обязательно нужно прекращать, и при длительном приеме он может быть вреден, и это уже доказано. Правильно, вреден, потому что вот этот эфир, который остается, и вот, этот, и вот эти вот, как бы, э, остаточные вещества от спирта, которые остаются в этом дикидрокверцитине, они имеют свое свойство, к сожалению, накапливаться в печени и приводят потом э, к плачевным результатам. Вот. Чем безопасна наша, да, то есть мы спирт вообще не используем. У нас в определенной... Установки я напишу сейчас чуть попозже или попрошу все-таки выставить на сайте компании номера патентов. Все процессы описаны в этих, то есть более-менее понятно, своими словами расскажу. То есть в определенная емкость в определенную подает туда закидывается опилка. Под определенным давлением подается холодная вода, но она под давлением становится горячей, превращает в пар. Она растворяет эту опилку. Дальше идет вот эта высокая критика. То есть то, что оседает, вот эта смола, она идет опять же без туда внедрения ни воздуха, ни воды, больше ничего. Все. Она идет, разделяется на несколько фракций. Первое, я говорю, это как отход, это лиственничное масло. Второй вот идет, выходит из него Робиногалатан. Там это все описано, я не буду даже это повторять. И выходит так называемый грязный дегидрокверцетин. То есть спиртом он высокой степени очистки считается, а вот у нас он грязный дегидрокверцетин, потому что он есть с примесью. И даже вот из публикации я вам сейчас зачитаю. Учитывая многие положительные свойства дегидрокверцетина, было обращено внимание на продукт, содержащийся в отходах его производства, получивший условное название биофлавоноидный комплекс лиственницы. Данный препарат содержит в своем составе помимо дегидрокверцетина целый комплекс биофлавоноидов. Он представляет собой сыпучую порошкообразную массу кремового цвета, то есть если вы капсулку разбирали, вы видели, что она такого серо-желтого цвета с примесью, видно микроцеллюлоза, сколько там ее примесь, видно она более белая. то есть вот И содержит в своем составе в пересчете на сухое вещество дегидрокверцетина около 9%, то есть 90%, да, процентов, димеры и тримеры дегидрокверцетина около 5%, дегидрокверц... дегидрокемферол от 5 до 8%, и на рентгенин от 1 до 2 процентов. И еще много неиндентифицированных природных веществ, которые там остались, но они не испортили эту, эту группу. И вот этот комплекс именно из-за того, что он комплекс, он обладает биологической активностью, превышающей активность очищенного, высокой очистки дигидрокарцетина в 1,5-2 раза. Это не мои слова. Это из публикаций. Эти публикации тоже все есть в интернете. В интернете. Вот. И что еще вот хотела вам более так грамотно зачитать? Ну ладно, в общем, здесь уже более-менее становится понятно, да, что вот этот вот так называемый грязный дегидрокверцитин, это и есть вот эта формула бифлавоноидного комплекса, и она же вот, вот что я хотела вам сказать, что почему я все время называю кольцо, да, и почему вообще почему соединение, да, флавоноиды представляют собой полифенольное соединение в структуре которых лежит диафинилпропановый углеродный скелет, то есть соединение C ряда, имеющее в молекуле два бензольных конца, соединенных друг с другом трехуглеродным фрагментом. Большинство из флавоноидов находятся в клетках в виде соединений с сахарами и органическими кислотами. Вот. Общепринятая классификация вот этих флавоноидов предусматривает их деление на классы, исходя из степени окисленности центрального трехуглеродного фрагмента основными классами, которых являются вот как раз флаваны, флавоны, флаванолы, флавоноиды. Почему мы потом название взяли, это такое флавит, то есть мы взяли флав как за основу, как корень. и У нас появилась вот эта флавит. Вот. И когда уже мы вот этого добились и стали его испытывать для пищевой промышленности, но чтобы в пищевую промышленность он пошел, как все-таки консервант, нас заставили делать вот эти всякие исследования на этих на животных, то есть в, в сельскохозяйственных вещах. Мы стали делать и стали замечать на этих исследованиях, что те же свиньи, вот здесь вот все в публикациях описано, в те же свиньи, там, у которых были какие-то заболевания, они выздоравливали, да, на фоне чего? На фоне вот этого приема именно не чистого а именно биофлавоноидного кольца. Хотя нам было важно, чтобы эти пищевая эта промышленность, и то есть эти свиньи, которые потребляли вот этот вот биофлавоноидный комплекс, чтобы им это не вредило. Но мы не думали, что это будет им еще и помогать. Потом много было исследований, то есть с 2000 года, сами понимаете, у нас очень много исследований. Почему они не выставляются на сайте? Потому что они название имеют нашей компании, наших ученых фамилии там стоят. Понимаете, название вот этих вот первоначальных названий, он, он, он у нас назывался и флавин, и флавон, как отчет в клинике Блохина мы делали как флавин или как флавиновая группа, понимаете, все вокруг до да около, да, и поэтому вот сейчас мы с компанией вот уже несколько месяцев думаем о том, как это все объединить, я же не могу в публикациях всех поменять название, но мы вот сейчас, несколько месяцев назад сделали такую, мы начали, сначала, помните, вот я рассказывала, уже переуступать права, да, патентов или еще что-то, но это тоже все не так просто и нелегко, потому что там начинается опять перепроверка и это уходит на, ну, вообще на годы, да, и мы сейчас решили сделать по-другому, мы просто в состав учредителей сейчас, ну, как бы мы становимся единым целым, потому что очень нравится работать с компанией Imagine People, она отвечает по всем требованиям и всегда своевременно идут и инвестируют инвестиции и оплаты и идея, понятно, да, то есть такая же идея, как была у нас. Помимо этого еще и, насколько я знаю, люди получают э, хороший доход, потому что продукция честная, да, и вот за это я могу точно говорить. Вот, поэтому сейчас это все идет, и как только мы сейчас с вами, мы выставим с руководством компании вот эти все документы, что мы единое целое, то есть как бы ни назывались компании, э, флавит флот. Life. У нас компания называлась Flavit Life. Российские компании, мы все... ...чтобы люди... А, так, сейчас. Так, пишут, нет изображения, все пропало. Давайте еще раз сделаем проверочку связи. Вот. По порядку сейчас буду читать то, что вы параллельно присылаете. Ой, быстро убегает. Так. Так, все отлично, хороший звук, у меня все хорошо. Как избавляться от примеси? То есть, вот тут вопрос, да, то есть наши продукции используют так называемый дегидрокверцитин грубой очистки. Неправильно говорите, не грубой очистки. Он получается как бы, если вот так сказать, грязный, да, ну то есть он испорчен биофлавоноидными остальными группами. Но тут один момент. Заметьте, что основную, основ, самую основную роль вот в этом биофлавоноидном комплексе, вот тот самый отличающийся результат от всех других дигидрокверцетинов и биофлавоноидных комплексов, которые есть на рынке, самую главную роль играет. Самый маленький процент это на рентгенин. Вот у него самые высокие качество, как у антиоксиданта и все. И только благодаря ему идет объединение вот этих всех флавоноидов, ну вот этого биофлавоноидного кольца, которое и дало, э, тот, дает тот результат, который у нас еще есть. Мало того, в нашей же продукции, длительность приема это только лучше. То есть наша задача накопить ресурс в нашем организме для завтрашнего дня. Да? То есть постепенно, постепенно увеличивается ресурс за счет вот именно того, что внутри все строится, строится, выстраивается. Да? Мы не делаем, мы, не, мы вообще как бы не лечим. Мы все, что делаем, мы просто активируем наш клеточный весь состав внутри организма, накапливая ресурс. И основной ресурс, кстати, из всего комплекса дает вот этот маленький-маленький процент на рентгенина. Поэтому и Виктор Михайлович выбрал и Нюшин, он выбрал нас, как, вернее, нашу вот эту вот, получилось соединить не из-за дегидрокверцетина. он пробовал. Он пробовал и не только дегидрокверцетин. он пробовал разные биофлавоноиды, потому что само, анти, само антиоксидантное свойство бы сделало из гидроплазмы то, что он, то, чего он хотел добиться, соединения. Он и раньше понимал, что это нужно какое-то вот такое, кольцо, понимаете, Но ну, сколько всего было на рынке, что только, и виноград. я говорю, он тоже пробовал и виноградную косточку, и много-много всяких вещей до этого, он рассказывает это на видео, и он всегда об этом говорит, и только вот именно вот этот вот, как вы говорите, грязный или грубые очистки, не грубый, очистка на самом деле самая такая, что не на есть качественная, то есть высокой критики, то есть это единственное, что мы сделали, мы его не испортили, но мы его не вычистили. А зачем, если основное несет именно вот это биофлавоноидное кольцо? Вот. Из ответа вывод, что примеси же это такие же полезные вещества, зачем от них избавляться? Вот мы точно так же и подумали. А зачем от них избавляться, если главное в них? И мало того, если другие говорят, что мы не долгий прием, он способствует разрушению, там, например, клеток печени и еще что-то, то мы наоборот. Вот я вам сейчас даже зачитаю опять же из публикаций про печень. Ух много подчеркивал. Вот, да, смотрите, флавоноиды способны как непосредственно именно вот этот биофлавоноидный комплекс, который у нас. Это из, это из нашей публикации, поэтому флавоноиды мы писали как именно наш комплекс. Не наша публикация, а публикации людей, профессоров, ученых. То есть я дам, дам сейчас ссылки, где эти публикации можно поискать. Флавоноиды способны как непосредственно захватывать свободные радикалы, так и участвовать в восстановлении других антиоксидантов. И непосредственно антиоксидантное действие флавоноидов реализуется за счет наличия в их структуре слабых фенольных гидроксильных групп, то есть то, о чем я вам говорила, своими словами легко отдающих свой атом водорода при взаимодействии со свободными радикалами. Сами они превращаются в малоактивные феноксильные радикалы. Флавоноиды, как антиоксиданты, играют важную роль в предупреждении нарушений структуры и функции печени при различных патологических состояниях, ускорении регенерации и восстановлении функциональной активности гепатоцитов, прооксидантный эффект многих гепатотропных ядов в значительной степени определяет патогенез из их повреждающего действия на печень. Поэтому необходимость использования флавоноидов, флавоноидов именно этого кольца в качестве гепатопротекторов не вызывает сомнений. И в этом есть у нас заключение, отчет из клиники Блохина и еще одной клиники в Харькове. Именно по печени. Вот. Но основное, основное это все-таки, услышьте, нидегидротверцитин. Вот это все дает вот эту связку и усиливает действие дегидрокверцетина его свойства, это нарингемин. Я уже не говорю о дегидрокимфероле, который тоже очень много несет полезных э, веществ. Сейчас будут статьи появляться, вы будете их читать, чтобы ну, больше понимать об этом. И когда вот вы наконец-то поймете на самом деле, что такое наш биофлавоноидный комплекс, и вот тогда ни у кого не возникнет сомнения, почему гидроплазма с биофлавоноидным комплексом о соединении которых все время говорил Инюшин: и я не буду забирать у него его э, наработку, да, то есть э, то, что он говорил, э, лучше него я точно не скажу, потому что я у него учусь, я у него учусь сейчас это соединять. Вот. Но что он мне говорил про вот еще про почему в соединении хорошо. То есть гидроплазма является основой для устойчивости иммунной системы. Гидроплазма гидрофилизирует те примеси, которые есть в воде, обволакивая водяной шубой и тем самым помогает проникать в клетки, являясь более активным растворительным, смешившим затратами энергии для организма. То есть вы понимаете, каждая вода, которая попадает к нам в организм, требует какой-то энергии, чтобы ее растворить в наших клетках и помочь дальше действию. Полезности вот этой вот воды, ну то есть пользе воды вообще, которая, которая есть в жизни. Да? Что делает биофлавоноидный комплекс с гидроплазмой вместе? да? Он это все мало того, что ускоряет, так он еще не только энергии не затрачивает, а наоборот, тем, что он быстро проникает туда, куда надо. Вот он дальше мне говорит, я просто его запись с диктофона наложила на бумагу. Вот он дальше говорит: благодаря флавоноидам, входящим в состав гидроплазмы, уровень свободной энергии возрастает в разы, и эта свободная энергия является большей частью антиэнтропийной. За счет опять же чего? За счет того, что она антиоксидантная, она уже антиэнтропийная, понимаете? То есть гидроплазма, она имеет и антиэнтропию, и энтропию. Но что делает флавоноид? Он создает шубу вокруг вот этой клеточки гидроплазма, да, и тем самым делает ее полностью антиэнтропийной. И тогда проникновение происходит, как вот я раньше сравнивала, да, как ракета. То есть сама гидроплазма, она проходит, но ну, вот таким путем. А биофлавоноид гидроплазмы, он быстро проникает и не требует от этого энергии у организма. Возникает устойчивая кластерная система, которая может преодолевать большие нагрузки, в том числе и тепловые. И это же свойство ускоряет проникновение и ускоряет процесс активизации здоровых клеток. Процесс создания новых структур для, для ликвидации дефектов и деформаций, Потому что тело человека в любом случае всегда подвержено действию энтропии. Это как экология, эми, продукты питания и так далее. Но применение, при применении FFL с флавоноидами в организме создается более мощный кластер, который создает устойчивость и преобразователь из энтропийных в антиэнтропийный что и позволяет накапливать тот самый ресурс, который будет бороться всегда. Мы не сможем, мы не сможем с вами никогда уйти в тайгу и жить там при чистом воздухе, при других продуктах и все прочее. Да, мы сегодня пользуемся и сотовыми телефонами, и компьютерами, и едим, живем не в чистой совсем экологии, да, а в разных регионах еще и наоборот. да? И мы не можем от этого уйти. Но хотя бы помочь себе это все выдерживать, вот мы и можем нашими с вами продуктами. Гидроплазма не является химическим компонентом, как это все пытаются разобрать. Это не компонент, это структура. Она имеет как временную, так и пространственную структуру. Термодинамика совсем противоположная той, которая наблюдается в химии. Это я цитирую Виктора Михайловича. Но это и следует много из его интервью. Поэтому, что хочу вот всем этим сказать, да, что... Мы не лучше и не хуже других. Мы просто от всех отличаемся, понимаете? И это отличие дает нам право говорить о том, что у нас эксклюзив, реальный. Мы в долгий срок, вы же сами видите, что... Продукция, которую вы реализуете, да, люди сами вам говорят о результатах, о эффекте, обо всем, то есть сама продукция за себя отвечает. И чем дольше вы ее принимаете, тем больше вы получаете результат. То есть это что доказывает, что чем длительнее прием, тем все лучше и лучше, лучше становится. Знаете, многие вот мне все время задают вопрос, вот там это появилось, вот там быстрый результат, вот там это появилось, вот быстрый результат. Вот посмотрите на меня, я такая же, как и все, я человек. И когда я познакомилась с Виктором Михайловичем, да, я в течение первых пяти лет, я его слушала, я ему верила, я с ним, раскрыв рот, работала, да. У меня очень много результатов у моих родителей, у меня, ну, в смысле, вот, моего окружения. Но вдруг кто-то там ко мне приходил и говорит, Света, вот это вот появилось, это тебе вот прям супер как поможет. Да, и прямо доказывали мне все-все-все. Вы думаете, я не сбегала? Я сбегала. Я работала и с Виктором Михайловичем, и принимала продукцию. Я думала, как и все, от жадности, чем больше я всего, тем быстрее у меня на ну как бы что-то наладится я так себя провоцирую ну, 5 лет я так над собой как он говорит издевалась почему потому что я накапливаю накапливаю ресурс с помощью флавоноидов и гидроплазмы да а потом попадаюсь на какую-нибудь откуда да там чудодейственного препарата и начинаю его принимать да действительно первое время вы знаете сразу так хорошо я ему говорю виктор михайлович вы не правы вот этот продукт, он действительно хорошо. Он всегда говорил, так, давай я тебе расскажу, почему хорошо. Потому что все, что ты накопила в организме, весь свой ресурс сейчас, который ты уже до этого создала, тебе вроде кажется, что больше эффектов от продукции нет. А на самом деле, говорит, потом ты берешь и другой продукт. А для, для тела, для организма он чужеродный, он немножко другой. С ним надо свыкнуться. Чтобы его понять, раскусить, организм начинает, особенно если в нем есть какие-то противо действия для организма, а ты уже насыщена, допустим, антиэнтропийными свойствами, да, то эти, эти свойства начинают вставать на защиту тебя. Зачем тебе что-то плохое? Да? Ну, я грубо говорю. Зачем тебе это что-то плохое? Давай-ка мы тебя защитим. И вот когда организм встает вот на эту защиту, в это время человек себя очень хорошо чувствует, лучше становится чувствовать, потому что весь ресурс поднимается. Но давайте будем смотреть продолжительность, да, и посмотрите на людей, которые в продолжительной, вот если, допустим, любой новый продукт показывает себя 2-3 хотя бы 4 года в продолжительности, и это только улучшает, улучшает, вот тогда это, ну, этому можно верить, да, на самом деле. Вот я так себя и, ну как как он говорит, издевалась над собой. Я проверяла, проверяла, да проверялась. То есть я с ним уже, у меня были такие хорошие показатели, я рассказывала, с чего я начала, я 28 лет, я не ходила, я... у меня не было сил. Сейчас я, может быть, выгляжу как-то не очень, как все говорят, там. ну многие говорят мне, вот как ты можешь, ты вот сама там полненькая, это... как ты выглядишь, но как я себя чувствую, вы не представляете. А то, что я полненькая, это благодаря мне же самой. Знаете почему? Потому что я точно так же купилась на вот... Получается, там, больше четырех лет назад купилась вот на такое чудодейственное средство, которое бы решило все мои проблемы сразу, не сказав Виктор Михайловичу ничего, я месяц это средство пропила тогда я весила была в объеме меньше намного и весила там что-то около 70 килограмм но мне казалось, что я буду лучше себя чувствовать, если пропью это средство потому что мне прям очень сильно его убеждали что произошло через год я посадила свою поджелудочную железу и сейчас Виктор Михайлович меня вытаскивает из этого состояния и уже пошел вот обратный эффект, то есть кто хочет вот так экспериментировать на себе я всем говорю, пожалуйста, ну вот лично я так говорю, пожалуйста, я на себе уже наэкспериментировалась, теперь кроме того того, что схем которые мне дает виктор Михайлович, я ничего больше не применяю и могу сказать что ну давайте дайте мне еще полгода месяцев 8 как он мне говорит и вы увидите результаты также на мне то есть что происходит в продолжительном эффекте но ну, в продолжительном э, эффекте вот Поэтому сейчас я прочитаю вопросы и буду на них отвечать. Но еще раз хочу сказать, да, что именно у нас идет на работу, уже компания работает больше четырех лет на рынке, да, и у вас люди только увеличатся, увеличиваются. Как вы думаете, если бы продукт был обманчивый, или он не работал так, как мы о нем говорим, или он бы не нес за собой то, что мы преследуем в создании этого продукта да неужели вы думаете компания до сих пор бы существовала многие говорят в сетевых компаниях можно продавать что угодно главное чтобы там умели хорошо говорить сейчас это не так мир меняется сейчас все ищут истину только истину и даже сама продукция наша говорит о том что знаете вот она истина всегда существует и она есть и она сама вокруг себя расчищает и пространство и у нас что лиственница, что э, флавоноид из этой лиственницы, что гидроплазма, это все природные, природные вещи, которые мы просто не испортили, а попытались воссоздать и дать людям как источник жизни, скажем так. Да. Только это и возвращает, то есть это все не, не, без, не без всяких добавок, и оно само выстраивает как нашу жизнь так и вокруг нас вернее как жизнь наших клеток жизнь нашего организма так и жизнь нашего организма среди других организмов потому что это все-таки энергоинформационная продукция так как она создана самой природой и мы сегодня в этом живем так сейчас вот давайте я почитаю потому что чтобы далеко не убегать Так, запись вебинара, скорее всего, делается, вот как мне сказали, запись так периодически, все появляется, дальше идем. Нарингинин и нарингин – это одно и то же, так же как дигидрокамферол, и он там еще тоже имеет парочку названий, так же как флавоноид, флавин, флавон – это все одна коренные слова. Нарингинин и нарингин – это одно и то же. Так. Сказали в процентах, а люди просят в граммах. В капсуле Альфа БФК, Альфа ДГК э, находится, э, я вам сейчас скажу, 90, нет, 108 миллиграмм. В одной капсуле, так как капсула нулевочка, достаточно большая капсула, в одной капсуле находится 108 миллиграмм сухого вещества активного вещества то есть именно вот этого биофлавоноидного комплекса и 90 с чем-то миллиграмм там в процентном соотношении МКЦ МКЦ это микроцеллюлоза это такой фарм как его смешивают но ну, он как является всегда как дополнительным то есть вот капсула большая чтобы она пустая не была его можно ну то есть вот Виктор Михайлович, например, когда ему привозила чистый состав, он ему не нравится его. А вот с микроцеллюлозой ему нравится вот это тоже соединение. То есть вот это получился очень качественный состав. Поэтому запомните, 109 миллиграмм основного вещества и 90 с копейками миллиграмм МКЦ. Это как, раз, ну, как наполнитель. Дальше, он еще МКЦ, сами понимаете, микроцеллюлоза, он идет еще и как пробиотик, то есть он просто для организма полезен, безвреден, и поэтому его все компании, фармкомпании используют как дополнительный наполнитель. Вот, так, дальше. Дальше. Так, сейчас убежала строка. Так, нафиг не ответила. То есть наш комплекс можно потреблять постоянно? Да. Мы, конечно, обязаны писать, потому что мы все-таки позиционируемся как биологически активная добавка, это без вариантов, да, мы сегодня э, все сертификацию, все это получаем э, и для России сейчас сложности возникли, да, вы все это прекрасно знаете, у нас в Казахстане есть некоторые изменения э, в, в этом и в сертификации, и во всем, все, мы очень тщательно и качественно подходим сейчас я вам некоторые вещи покажу и вы убедитесь да, в том что мы очень тщательно к этому подходим и поэтому не надо бояться этих выражений биологически активная добавка да но в любом случае мы можем опозировать смысл защищены как пищевая промышленность то есть мы можем и как питания быть да и уйти от биологически активной добавки если это кого-то пугает как пищевой правосудистой как питание да мы можем с вами завтра в питании растворить наш ну не растворить а соединить наш флавоноид в питании которое мы с вами вот скоро будем вы получите уже вот таким образом его использовать но на самом деле да, можно, потому что как без этого, ну вот как можно пить постоянно воду, извините меня, пожалуйста, и не ходить писать, да, то есть либо не пить, либо это естественный процесс, то есть если вы постоянно получаете комплекс, вода, она не только не вредна, она нужна, она нужна для жизни. Понимаете? То есть гидроплазму ее не надо прекращать пить. И Виктор Михайлович даже сам иногда говорит: вы просто провоцируете, чуть-чуть не попейте, потом пейте. То есть дайте организму всегда выбирать вот этот момент, да. То есть, но как бы менять, может быть дозировку, может быть еще что-то. То есть все время организм приводить в состояние постоянного действия, да, скажем так, жизнь, как он это выражает. То есть организм должен жить. И в нем должно быть всякое. То есть у нас сегодня солнце светит, завтра дождик пошел. В организме должно происходить то же самое, потому что мы единое целое с природой. Понимаете? Поэтому. Но я пью постоянно, просто иногда меняю, иногда провоцирую, иногда больше, иногда меньше. Иногда день-два могу не пить, а день-два могу пить большие дозировки. То есть, ну, как я это делаю. Но э, еще как бы. У меня есть схемы, которые я там под себя там, вместе с Виктором Михайловичем или сама делаю, да, и вот я действительно очень хочу показать вам свои результаты, я вам покажу потом весь путь, вот как только я дойду сейчас, справлюсь со своей поджелудочной железой, тем, что я сама испортила, тем, что я не верила и уходила еще вот в эти вот... Ох, охи-ахи, да, как это все хорошо и как, как это будет для тебя благополучно, да, то я, на мне увидите, когда результат, потому что как можно говорить о чем-то, вы же не можете почувствовать, что я чувствую, и вы не знаете, как я чувствовала себя в 28 лет. Я могу вам много раз об этом говорить, но вам все равно нужна моя визуальность еще этого, то есть вы должны еще видеть, как это выглядит на самом деле, что такое здоровый организм, и Получается, что в 28 лет я не ходила, у меня были пролежни на теле. А сегодня мне 44 года, и я бегаю, несмотря на свой вес, и я сдаю анализы. У меня никаких артрозов, артритов, ничего этого нет. там да? у меня единственная сейчас проблемка есть с поджелудочной, но она уже уже начала исправляться. Поэтому давайте посмотрим еще и на мне. Вот. А каково давление хотя бы примерно знаете я не как сказать не технолог я не стою за этим оборудованием я знаю если я вам дам эти названия номера патентов посмотрите пожалуйста там все описано я конечно могу сейчас потратить полчаса времени и вам его перечитать потому что так где вот камера вот видите написано это я вытащила сегодня с интернета, так как Российская Федерация по интеллектуальной собственности патент номер вот, видите, номер вот такой. И вот идет название патента. Да? То есть вот. И я могу, конечно, весь вам его сейчас зачитать. Способ комплексной переработки. Вот. Видно? вот ну, давайте я не буду тратить на это время здесь вот все вот прям написано как и по градусам и по граммам и по всем вот этим вот э, технологическим моментам. поэтому если уж совсем интересно давайте запрос в компанию тогда каждый вебинар я буду сидеть и просто вычитывать вот эти вещи э, ну она есть оно в доступе я вот вытащила это вот еще раз показываю до да, из реестра. вот дальше очистка у нас качественная в плане том что мы действительно молодцы спасибо вам за комплимент мы сами этим гордимся да? а очистка у нас хороша тем что да действительно мы сделали не спиртовую очистку мы ее сделали водорастворимой у нас самая наша как бы преимущество в том, что это высокая критика без попадания туда кислорода, воздуха и всего-всего. То есть ни окислительных каких процентов процессов не происходит, ничего-ничего. чистые выработка четырех или пяти фракций видов то есть и все они используются и все мы сейчас постепенно добавляем с компанией Magic people в разные виды продукции поэтому будьте с нами и продолжайте потому что мы не обманываем и я знаю что вы в этом все кто хотя бы здесь присутствует вы все в этом убедились сам продукт говорит сам за себя про продукт э, дегидрокверцитин сколько его в составе я вам сказала вот в этом 103 103 103 миллиграмма в капсуле, которая находится основного вещества, в нем, как я уже говорила, около 90%, 88-90% это дегидрокверцетин. То есть не вся капсула 90% ДГК, а 100 миллиграмм этой капсулы, состава этого со содержит 90, около 90, 88-90, оно всегда плюс-минус 5% на таком большом объеме скачет. Дегидрокверцитина около 2%, на рентгенина и около 8 процентов дегидрокомферола это вот сто процентов но всегда пляшет то есть на рентгенин пляшет от плюс минус 0,5 до 1 то есть бывает 2 бывает два с половиной бывает полтора это все зависит от фракции в этот момент. То есть, и поэтому иногда, если вы вот капсулу, если вы порошок высыпите и положите его на язык, а, допустим, и будете постоянно так делать, да, то вы иногда заметите, один раз он горче, то есть на рентгене дает вот эту самую сладкую горечь, да, из этой лиственницы. То есть, если... скажем так, свойства от этого никак не менять. Если там чуть меньше на регенина, он хуже не становится. Все работает в комплексе. Понимаю, что вопрос не к вам, но на сайте и уже выложено свидетельство о регистрации с произведенным в Подмосковье. Как это понять? В Подмосковье ничего не происходит. Еще раз скажу, проце... как это происходит. Сама установка, которая делает сырье, именно дегидро... вот этот комплекс биофлавоноидный, находится в Болгарии. Делается на установке, которая стоит на заводе Аркадия Херба. После этого это сырье килограммами в стеклянных емкостях отправляется в Москву, потому что там доставка уже вот это вот Болгария и Москва это гораздо проще, чем в Казахстан. То есть получить продукцию в Казахстане через Москву гораздо проще и по документам и по таможенным всем делам. Вам чем напрямую из Болгарии сюда. Мало того, в Москве у нас всегда идет тоннами туда, потому что оттуда осуществляются еще поставки как пищевая промышленность. В пищевую промышленность как консервант. Я вам сказала, основная задача компании Vitaly Fade это консервация. То есть консервация косметики, ой, как консервант косметики в пищевой промышленности. Мы во многих отраслях используемся. И вот сейчас снова возобновили биологически активную добавку с Imagine People. Поэтому... Мы пишем, что из Москвы, а само, само сырье делается в Болгарии. В России у нас тоже стоит установка, но которая а в Болгарии, она более такая, ну, нам на ней больше нравится производить. В России мы так, очень редко, мы на ней в России, то, что делаем, мы ее используем как мобильную установку для, вот, как мы потом выявили, когда нашли хорошие э, эти, вот, Сельско все, на сельское хозяйство вышли в Волгоградскую область там люди занимаются сельским хозяйством вот у них есть там тыква растет баклажаны помидоры огурцы ну в смысле вот такая вот сельскохозяйственная промышленность да и мы стали эту мы привезли туда свою установку и стали пробовать все семечки помидор баклажан там тыквы это стали пробовать на наши установки делать эту фракцию что из этого выйдет то есть наши ученые вы же знаете все ученые они немножко сумасшедшие ученые если уже они с чего-то начали они ищут это в другом у нас очень хороший получился состав из семечки томата ну из помидорки вот казалось бы да какая то это а там то столько всего интересного сейчас не буду отвлекаться но вообще и поэтому мы и пришли вот к этому тыквенному протеину наших сделанным методом нашей высокой критики к нуту который мы смогли растворить и сделать так чтобы что мы, убрали, мы с методом, опять же, нашей высокой критики, благодаря нашему оборудованию, мы что смогли сделать? Мы смогли у, у нута убрать самую его плохую сторону. Это то, что э, есть такой лепин или лепинин, лип, не помню, как он называется, но, короче, то, что вызывает вздутие живота. То есть любой любой бобовый вызывает вздутие. Так вот протеин из нашего нута, он не будет вызывать вздутие. Мы это убрали. То есть этим мы будем сильно отличаться от любой нутовой муки и мутового концентрата. Так, поэтому, надеюсь, ответила на этот вопрос по поводу Подмосковья. На коробке с ДГК написаны проценты. Да, к сожалению, это была ошибка. Сейчас полностью меняется, идет апгрейд и ошибка уберется с коробки. Процентное соотношение будет написано именно активного вещества. И сколько активного вещества тоже будет написано. Немножко наша недоработка, просим прощения. Так, повторю вопрос, какое количество дегидрокверцитина в капсулах? Ответила на вопрос, да? Если нет, еще раз напишите. девять миллиграмм основного вещества в них дегидрок вот в этих 109 миллиграммах если мы 109 миллиграмм основного вещества возьмем как 100 процентов то в этих 109 миллиграммах 90 процентов около 90 80 ну сказала бы там плюс минус 5% процентов всегда идет в соотношении да то есть от 85 до 90 процентов это дегидрокварцитин вот в этих 109 миллиграммах На рентген или на рентгенин тоже ответила. Как давление, температура. Это посчитайте техническое, если интересно. А, на в сертификате на сайте написано, что капсуле 250 миллиграмм. А, ну, немножко путаю 200 с копейками миллиграмм. А, на самом деле. Вот, но это допустимая, потому что сама капсула такая, что 250, она может выдерживать 250 миллиграмм, но так как наполнитель микроцеллюлоза имеет пушистость такую, да, то оно как бы капсулу заполняет, а миллиграмм становится меньше, поэтому вот такие эти допустимые. Нарингин и нарингенин одно и то же синоним нарингенин. Да, правильно. Нарингенин в теле человека превращается в нарингенин. Главным образом его функция заключается воздействие на ткани печени на, на ренгенин блокирует печени, который отвечает за сопротивление лекарства. Да, Андрей, правильно, спасибо вам большое за помощь. Это и есть, и это также описано вот даже в технологии производства вот этим нашим водным раствором. Ну, то есть способ водорастворимый способ водорастворимой высокой критики там как раз вот это и написано. Спасибо вам большое, вы действительно правы, потому что и, ос, и еще раз повторюсь, основной основной компонент в этом всем биофлавоноидном комплексе вот этот маленький на рентгенина основную роль играет он не поняла вопрос хотелось бы позднее узнать как именно виктор Михайлович вытаскивает вас из этого состоят на вероятный нам А поняла обязательно скажу как только получу вот этот результат обязательно с вами поделюсь потому что я прям его записываю я сейчас мало того я на своем эксперименте делаю научную работу и если я получаю результат, то я и защищу эту работу. И тогда уже это будет не просто, скажем так, примерно мне, да, я вам покажу все, все фото, все, все что со мной происходило, все, что выходило на теле с тех 28, после того состояния, которого у меня было, как это все происходило, да, я вам это все покажу, потому что мы все фотографировали, все фиксировали, все записывали. И на этом я сейчас делаю научную работу. Вот, поэтому дай бог, чтобы получился этот результат, во что я сейчас безусловно верю, потому что есть уже все изменения. Анализ же я раз в 3-4 месяца сдаю анализ. И анализы показывают, очень сильно сократилась выработка инсулина, очень сильно сократилась сейчас, причем за достаточно короткий период времени. И сейчас мы доделываем еще один момент, вот я расскажу о нем, как только я получу результат. Так... Слышали вы о нанобальзамах другой казахстанцы, казахстанской компании на гидроплазме? Что можете об этом сказать, связанные гидроплазмы с нашей? Могу сказать, недавно спрашивал Виктор Михайлович про этот нанобальзам. Речь идет о бальзаме. 189 трав, насколько я понимаю, если я правильно понимаю, потому что очень много вопросов на эту тему было. И э, они там даже пишут, что это гидроплазма, на самом деле нет, у них они берут структурированную воду, у них нет гидроплазмы. Говорить можно все, что угодно, проверьте это в документации, этого нет на самом деле. Когда я задала, будет видео на эту тему обязательно. Первое видео я сделала, но, Виктор Михайлович там много делал отклонений на другую тематику, если компания руководство компании просмотрев это видео решит что его можно запустить запустят его если нет мы делаем мы договорились уже делаем с ним повторное видео а, то о а его мнении об этом бальзаме но скажу так начала вопрос я с того что Виктор Михайлович вот сейчас вам принесут шикарный бальзам 189 трав экстракция сумасшедшая хорошая правда хорошая я читала их экстракт вот как бальзам они вообще замечательные там все я говорю вы будете его пить? Он говорит нет на вопрос, почему он сказал, любая трава имеет энтропию. Накладывать энтропию на энтропию, он говорит, я никогда не буду и тебе не советую. Мало того, не вся трава нам нужна. В чем, опять же, еще одно преимущество нашей продукции от другой? Мы не лучше и мы не хуже. У нас есть преимущества и у нас есть отличия. Давайте будем всегда вот так честно говорить, потому что любая продукция... Травы и бальзамы были известны издревне, и они имеют место быть. Дело в другом. Дело в том, что мы выбираем с вами сами. Для чего нам это нужно? Понятно, что вечно никто не живет. Мы все умрем. И если бы Виктор Михайлович был богом, да, он бы вот так сделал, мы бы выпивали и стали жить вечно. Нет, мы все равно все уйдем. Но как он всегда говорит, дело же не в том, что мы хотим добиться бессмертия да, нашими продуктами. Нет, но мы хотим продлить жизнь не просто существование нашей жизни, а качество этого существования. Да? То есть, чтобы в старости, вот все смотрят на него и говорят, многие мне говорят, вот Виктор Михайлович, да, вот так плохо выглядит. Поверьте мне, я с ним общаюсь каждый день, каждый день. Энергии этого человека не занимать мне, мне 44 года, ему 78 лет. Его энергия в, два, в 10 раз больше моей. То, что он делает. Экспериментов, которые продолжают вытаскивать из него то облучение, которое он получил на полигонах в палатинский благодаря чему вообще и возникла его идея создать продукцию, которая будет это вытаскивать. Понимаете? Поэтому я могу вас стопроцентной уверенностью заверить в том, что Виктор Михайлович чувствует себя отлично. Не смотрите, как он сейчас выглядит. Может быть, он на, на видео, он даже сам говорит, видео иногда искажает и все прочее. Да? Энергии в нем, живчик он, поверьте, похлеще. Вот у меня сыну 27 лет, он похлеще моего сына. У меня сын на 9 этаж поднимается, из отдышка у него, а Виктор Михайлович поднимается. Он никогда не пользуется лифтом, я живу на 9 этаже. Когда он приезжает ко мне домой, он никогда не пользуется лифтом, он поднимается на 9 этаж пешком. И я думаю, что это о многом говорит. Так. Да, вроде все, все хорошо спрашивает у меня надо заканчивать да? Нет. нет, нет, нет. так поэтому про нано-бальзам я сделаю вам еще его мнение но на самом деле вот я думаю что частично я смогла ответить на этот вопрос лиственница сибирская или в болгарии конечно же нет мы туда везем опилки собранные да этот процесс отлаженный в Болгарии удобно, потому что это Евросоюз, и мы вообще с Европой начинали работать. И там уже все было, были сложности, но мы все отладили, и поэтому все равно удобнее возить туда, доставлять туда. Потому что там все хорошо получается. И, конечно, в Болгарии ее нет. И не вся лиственница даурская, там э, это еще определенные экологические места и берется определенный спил, то есть это не, не весь пенек, а между вот, э, большим стволом и уже почти корнем, там берется пенек, он небольшого такого размера. И вот именно в нем кора, которая выше чуть земли, вот эта кора, которая имеет сам на нарингенин и внутри и вот этот вот в самой опилке дегидроквертистик, оно все смешивается, прошу прощения. И опилка везется туда, но на самом деле, когда это идет очень большими объемами, это очень экономично и достаточно выгодно. То есть все в информации. В информации, в теле есть что-то. На физике это уже проявилось в виде какого-то комплекса, деструкту, деструктуризации клетки там или еще что-то. Чтобы комфорт туда внедрить, нужно вытеснить это. Вот. Это происходит иногда дискомфортно, чаще всего дискомфортно. И часто это происходит либо спаниями на коже, либо увеличивается там узелочек, либо еще что-то. Это все явление временное, и тут я хочу предложить вам, вот мне принесли воду, да, хочу предложить вам посмотреть на такой момент. Каждый раз, когда говорят, что есть, как сказать, обострение, то Виктор Михайлович всегда говорит, и я уже все время говорю, что значит, человек мало пьет воды. Потому что если мы представим, что вот эта вода грязная, да, и вот, ну, допустим, но ну, это вода нашего организма, и она частично загрязненная, да, потому что есть заболевания уже даже на физике. Эти заболевания за счет того, что водная структура нашей крови, они загрязненные. Вот мы берем с вами гидроплазму. Мы капнули э, в стакан воды, да, гидроплазму. Что сделает одна капля? Она будет постепенно растворяться, но грязь это куда денется? Никуда не денется. Только от объема, да, я не буду сейчас переливать, но вы понимаете, да, видно же по объему, что если начну, только вот таким образом. И если я продолжу, это все будет выливаться, Правильно же? Но это же не секрет, не для вас, ни для кого, поэтому любое, любой дискомфорт выводить надо водой. Минимум 30 мл на килограмм веса в человеке, это уже... Всеми учеными признана такая норма, да, но когда идут обострения, пейте больше воды, хуже вам от этого точно не станет. Это все проверено. Как только у человека начинается обострение дискомфортное, сразу спрашивайте, сколько пьет воды. Если он вам говорит, что он выпивает 15 кружек чая в день, то хорошо, молодец, справляется с чаем, молодец, супер. Но помимо 15 кружек чая, 2 литра воды как минимум, да, или 30 миллилитров на килограмм веса. И тогда все эти моменты будут проходить гораздо быстрее. Еще раз заострю внимание на том, чем мы еще отлично от других продуктов которые тоже имеют место быть и несут и наука не стоит на месте и Нобелевские премии защищаются и очень много каждый тянет одеяло на себя да и говорит что только его продукция лучше в чем наше отличие да? наша продукция подходит к любому организму потому что это истинная продукция да? она истина нашего с вами организма потому что мы тоже природное существование и продукция наша тоже природное существование мы только ее не испортили да, поэтому наша продукция подходит вот например многие например вот эти бальзамы да, на бальзам который идет из 189 трах, у моей мамы ревматоидный артрит с дикой процент с диким процентом вот этих вот ну то есть э как бы сильная стадия у нее, очень плохая. У нее, если боли, это кошмар, болит вся костная система, весь нерв костной системы, сосудистая и всей. То есть у нее болит все, все тело от и до, и это, это неимоверные боли. И раньше, когда мы не знали об этом, она сидела на дикой дозе приблизолона. Вы сами понимаете, люди с аутоиммунными заболеваниями не, болеют, не умирают от этих заболеваний, они умирают от лечения их, потому что основное лечение – погасить иммунитет. Что такое аутоиммунное заболевание? Это когда сам иммунитет поглощает. Да? Чтобы иммунитет не поглощал человека, собственный иммунитет не сжирал человека, ему нужно а, э, иммунодепрессанты, то есть наоборот усыпить иммунитет, чтобы немножко расслабить вот это воздействие. правильно? И поэтому все средства, которые повышают иммунитет для аутоиммуников, противопоказаны. Да? Наша продукция, она не повышает и не понижает иммунитет, она вообще его восстанавливает, она делает его изначальную структуру, то есть она изначально просто является иммуном, не то что модулятором, а как бы основой этого иммунного и за счет чего за счет водной структуры, да, потому что наш организм состоит в большей степени из воды и за счет вот этого антиоксидантного свойства вот этого биофлавоноидного кольца, потому что наш организм сам вырабатывает биофлавоноиды точно так же, как и лиственница, да? и pH листвы почему совпало, так, потому что pH лиственничного биофлавоноида схож с pH человека биофлавоноида именно этого, понимаете, почему идет проникновение, это хорошее как растворение, то есть он Впадает в клетку организма и растворя, растворяется там, внедряется и делает его цел. Он не вот так заходит, да, и требуется организму энергии, чтобы вот так, вот так, вот так, вот так как-то просунуть. Он сразу вот так заходит, делается целостность, Нет, видите, нигде, ни щелей, ничего, да, не вот так, не бьется вот так вот друг об друга. Поэтому. И в этом наше отличие, понимаете, мы не лечим, мы не боги, мы, мы просто попытаемся организм сделать целостным, таким, как он родился, истинным его. Так, дальше пойдем. А. Откуда так Болгария? Есть ли рекомендации, что эффективно применять? Дегидроквертин без капсулы, что скажете Светлана? Честно вам скажу, люблю чистый дегидроквертин, ну в смысле люблю без капсулы. Я люблю его рассасывать, потому что через слюну, понимаете, несмотря на то, что мы его растворили, он все равно остался немножечко вот этим вот, э, э, ну то есть вот если вы вот этот порошок насыпите воду, он у вас в воде не растворится, то есть мы максимально что смогли сделали, но в воде он у вас не растворится, он останется таким белым порошочком, да, все равно крупинками какими-то он будет. Он не водорастворимый, но он растворимый в жире и в слюне. И когда он растворяется в слюне, он сразу точно попадает. Я люблю. Но... С компанией Imagine People мы сразу, требование наше было, чтобы заключили в растительную капсулу, то есть эта капсула, она не вредна, мы проверили на всех, и блистер тоже, он медицинский, то есть в нем нет того состава пластика, который идет в пластиковых капсул, поэтому здесь вы можете и так, и так, кому как удобнее, кому-то не нравится вкус, кому-то нравится, я его обожаю, мне нравится, поэтому я его, конечно, рассасываю, ну, когда лень или там нет времени я его, э, э, как сказать, пью. Потому что, смотря как, хотите через слюну, хотите через желудок, он все равно работает. Мало того, я вам скажу один рецепт, как у нас э, раньше было там. Я когда простываю, да, не сочтите это за <сих> момент, но расскажу вам свой один рецепт, очень хорошо помогает. Я когда простываю, вот вы видите, если я капсулу высыплю, да, он такой вот порошочек вот видно да такое белого ну такого вот желтоватого цвета и все так вот я когда простываю и у меня допустим насморк я, сейчас это очень редко происходит я вот так в капсуле вот так в капсуле оставляю ну в смысле вот в маленькой части капсулы полный у меня просто весь высыпался полный оставляю и вот ну если нюхну, них не ухнется да и Секунду такое ощущение, что Ах, там. ну как, наверное, у наркомана, я не знаю, просто как у наркомана, на самом деле, очень хорошо помогает. Вот у кого есть там аденоиды или еще что-то, да, вот это на самом деле очень хорошо помогает. Ну, то есть, зажимаете одну, подносите капсулу, и сколько вдохнете, столько вдохнете. Хоть одна крупинка попадет, результат уже почувствуете. Буквально несколько секунд вы почувствуете, не то чтобы жжение, а такое немножко, как, знаете, как прилив какой-то. Вот это будет несколько секунд но про простуду забудете или про то что там создалось забудете на очень долгий период времени то есть когда надо быстро при привести себя в норму. Иногда надо дать организму поболеть. Иммунной системе нужно вот эта провокация. Иногда нужно дать там сутки двое поболеть, применяя просто э, дозировку правильную. Да? почему говорят, вот у нас когда есть температура, если, ой, начал человек заболевать, начинает пить флавоноид вот этот БФК, да, а, и температура усилится, наоборот, и говорят, вот мне только хуже стало. Так это же хорошо. То есть организм начал справляться, иммунка включилась, пошла температура. Раньше как бабушки говорили, о, температурка пошла хорошо, водичкой мочи Здесь положили, все, человек на выздоровление. Самое главное, ждали, как пойдет температура. Значит, пошла борьба да, в организме. Поэтому, вот, я надеюсь, ответила. То есть я люблю его так и есть, и, и даже иногда нюхать. Вот. <с Cristo> вот ну, а тут на ваше никак не меняется его свойство, что через вы, через рот либо через желудок потому что требования выполнила компания капсула растительная она быстро растворяется в желудке и даже если вы ее будете рассасывать поэтому все хорошо так давайте так о функциональном питании я расскажу если вот то общение которое мы сейчас с вами практикуем понравится нравится так, ну и вы примете такое преподношение информации, как это делаю я, то питание я расскажу вам более подробно в следующий раз, вот, чтобы уже не путаться, вот. Про пятигранную пирамидку тоже предлагаю предлагаю все делать поэтапно. Сегодня просто хочу, знаете, как информация, сегодня хочу, чтобы улегло основное, потому что в основе всех продуктов есть биофлавоноидный комплекс и даже в пирамидках. Поэтому хочу, чтобы основное поняли, основу, а дальше уже будет и вам самим проще, и мне легче объяснять. Можно ли пропить средства для похудения и пить живую воду? Наверное, процесс пойдет быстрее. Это то, о чем я рассказала. Я не пила средства для похудения, но я там для улучшения пищеварительного тракта. Хочу сказать, что будьте осторожны. Нужно очень внимательно посмотреть, что это за средство, за счет чего там идет похудение. Если за счет вывода жидкости, то это совершенно не то средство, которое вам нужно. Да? то наоборот вы через год наоборот еще больше ну, наберете что-то. Поэтому вот я лично противник всех средств каких-то там для похудения, если это не естественный процесс, например, переход на какие-то овощи, питание или еще что-то да, функциональное. Вот, например, когда появится сейчас в вашей компании тыквенный протеин, сразу немножечко в двух словах скажу о том, что в тыквенном протеине есть такое хорошее свойство. 1 грамм тыквенного протеина э, сжигает 3 грамма висцерального жира, то есть вот этого внутреннего дурацкого извините за выражение жира который нам всем мешает поэтому Мало того, он еще и ведет уже антиоксидантный и противопаразитарный, то есть вычищает паразитарку и из-за этого человек начинает совершенно по-другому питаться. Иногда нам кажется, что булочки или там сладкое хотим мы, на самом деле нет. У нас живут организмы, которые этого хотят и вот этот тыквенный протеин, он очень хорошо с этим работает, поэтому дождитесь продукты питания от компании Мэйджин People, и вы получите гораздо лучшие результаты, чем Средства от похудения, тем более я не знаю, о каком средстве вы говорите. Так каталоги по продукции но я опускаю вопросы которые идут об одном и том же расскажите это я а, а, рассказала о том что про питание давайте все делать поэтапно если вам нравится мое преподношение о продукции то с, к следующему разу я вам расскажу то же самое питание как сегодня более подробно стараюсь рассказать эти Вот я вам обещала показать э, сертификацию до да, мы проводим вот смотрите вот это оригинал сертификата я ничего не придумываю вот да, номер И вот опять же преимущество наше в чем, что мы, и, как тут к камере ближе подлезется, вот смотрите, видите, мы и регистрируемся как концентрат гидроплазмы, биогены, воды с, с биофлавоноидным комплексом, видите, вот. только название идет в гидрионных, компания как бы другая, да, почему, потому что наработки все и патенты идут на те компании. И сегодня, когда мы получили уже практически весь пакет сертификации, сегодня тем, что мы объединяем наши усилия, наши компании, входим как бы в один состав, мы теперь будем а, компания Imaging People, а, ученый совет в во главе Инюшина Виктор Михайловича, компания Organic Production и компания Flavit Life, а, Vita Life, вернее, AD, и она же Flavit Life, АД, да, мы когда сейчас все объединимся, то... Тогда мы вправе выставить всю эту документацию, как собственность, также и Imagine People, но только брендовое название у вас будет Water for Life, но и все, которые остаются. Вот патент, это оригинал патента, вот его номер, вот, да, и вот здесь написано, если вам видно, да, что Коновский Евгений Игоревич и Инюшин Виктор Михайлович являются авторами изобретение и вот какого изобретения способ получения водного раствора с флавитом да именно вот этого гидриона это вот чтобы не быть голословной что вся документация ведется и все не выставляется не все документы выставляются на сайте потому что не всем перерегистрированы именно на компанию major people и в связи с тем что сегодня вот так складываются вот эти моменты почему-то, что, что что со сертификацией, что, знаете, иногда прям обидно, делаешь, делаешь какое-то вот такое дело, и обидно, что приходишь за бумажкой, а они тебе начинают э, говорить такие вещи и, и делать отказы совершенно там не... Мы, конечно, могли пойти легким путем, да, зарегистрироваться как вода, как столовая, как многие это делают, зарегистрироваться как, как столовую воду без проблем, потому что по химическим свойствам это как вода нет мы идем честным путем мы регистрируемся как гидроплазма мы ввод, я добилась того что мы ввели в реестр вот это гидроплазма понимаете мы первые кто это ввели в реестр вообще существующих продуктов не просто водный это не просто вода и столовой, там с какими-то добавками нет это именно гидроплазма мы ее так и засертифицировали благодаря вот этой всем наработкам патентам публикациям и всему тому что у нас есть исследованиям. без исследования ни одна компания ни за какие деньги не выдаст продукцию сертификат на продукцию понимаете поэтому немножечко терпения и вся документация появится она есть в каталоге указ очень высокие дозировки я насколько знаю значит компания переделывается потому что действительно мы не стоим на месте каждая новая партия она не то чтобы лучше или хуже просто она на сегодняшний день сделано и да виктор Михайлович даже сам согласился что надо начинать с маленьких доз раньше мы большими дозами и это было все нормально не было никаких реакций ничего то есть э, эти проходили сегодня народ уже немножечко под привык уже даже понял что такое гидроплазма все уже даже информационно получила об этом знание уже она даже входя в организм как водная структура плюс знания они она уже по-другому действует поэтому мы переделаем инструкции все как только компания проведет до конца апгрейд упаковки и всего, там будут совершенно новые инструкции. Вот. Но одно могу сказать, любой дозировкой, любой маленькой, большой навредить невозможно. Если пошла деструкция, например, вот мне прислали недавно фотографию, да, там сильно-сильно отекла женщина, выпила стакан с тремя каплями. Так это же хорошо, это же хорошо, что она отекла. То, что она не знала, что в ее организме происходит, она вышла наружу. Если бы эта женщина, допустим, обратилась там кому-то из вас, знающих, да, бы вы ей сразу сказали: пей больше воды, вымый, вымый это, да? Сверху снаружи набрызгает и гидроплазма это все пройдет. Это же слава богу, что это вышло. Иначе это бы вот таким отеком вышло в каком-то органе. То есть мы -то только радуемся вот этим всем эффектом я много результатов рассказывала вот когда в чате там ко мне обращаются еще что-то если это интересно я могу один вебинар провести только по результатам я покажу это все фото документальные это все исследование, да, что происходило в начале и как это вы особенно когда это видно да на ранах на послеоперационных моментах или на лице когда вот после облучения девушка начала пить для профилактики а у нее лицо Она звонит мне в скайпе, я смотрю лица нет там сплошное месиво там одни мышц, я вижу кровавое лицо и все, и с Виктором Михайловичем мы ее за, за неделю, конечно, из этого состояния вытащили, но когда разобрались, она живет в Байконуре, работает на полигоне, который где ракеты запускаются, и внешне она чувствует себя хорошо, выглядит хорошо, а внутри уже такая степень она когда сдала на радиацию, у нее там какая-то такая очень высокая степень радиация в крови была, понимаете? То есть, что бы случилось с этой женщиной там, через какое-то время, 2-3 года, она бы просто умерла да, от э, вот этого состояния, да, оно вышло дискомфортно, кровавое было лицо, это смотреть, это было невозможно. Я плакала, когда мы с ней разговаривали, по скайпу не могла на это смотреть. Я тоже готова была Виктора Михайловича вот так потрясти, сказать Виктор Михайловичу, что наделали, что сделали с человеком. Он начал просто для профилактики. Вот. Но это хорошо, это хорошо, просто я прошу таких людей да, обращаться к вашим. Кто-то из врачей, кто-то имеет выход, мы бы сразу, когда такие серьезные обострения идут, мы можем сразу говорить, как это лучше убирать но ну, как как привести это более комфортному состоянию он сказал что начинающим надо так здравствуйте в одном из чатов среди отзывов случайно встретила такую информацию присылаю всем добрый день вчера я лично встречалась с инюшинами нюшин не в закрытом доступе он в открытом. Если кто-то, допустим, по телефону ему позвонил или встречается, он может встретиться с ним а, без проблем. Он не в закрытом доступе, он против. Наработка мы по Фукоидану там много лет. Вот мы... Уже сейчас вместе даже начали его пробовать, даже попытались фукаидан соединить через флавоноидный. Пока не очень получается, пока фукаидан идет отдельно, гидроблазму отдельно, но мы над этим работаем. Но сам факт, что он, не, он открыт для всех, это да. Но продукция, которая есть в компании Imagine People, за счет того, что основной компонент в этой продукции, он идет биофлавоноид, поэтому тут идет эксклюзив именно в этом, именно в биофлавоноидный. Во всем остальном Виктор Микалыч не никак не монополизирует себя и считает это даже ну, не очень правильным, потому что разная категория, каждый имеет право попробовать, но комп продукция, которая делается у нас ему самому очень нравится, за, опять же за счет чего? За счет компонента, который делаем мы, э, без него вот Болгованоид мы делаем без Виктора Михайловича, и поэтому мы соединились, и поэтому здесь мы на честных таких условиях, именно эксклюзив в, и э, отличия именно за счет биофлавонода. Его не в от моей компании такого, как у нас, нет. Он сказал, что начинаю еще надо разводить одну каплю в 5 литрах. Если позвольте, хочу передать людям, ни в коем случае не пейте дистиллят, не пользуйтесь фильтрами с обратным осмом. Да, он против воды фильтрованной, он против воды вот этот обратный осмос, потому что что делает обратный осмос? Он потом, он с одной стороны сначала вычищает, вычищает, а потом, когда вы не поменяли там фильтр или еще что-то, он обратный. И вот это все, что он принял на себя, вот этот осмос, он потом обратно отдает. Если человек это выпивает, он выпивает практически яд. Вот фильтр обратного осмоса в производстве биогенной воды не используется, это правда, потому что единственная очистка, которая используется, это обычный угольный фильтр. Это вот Первое, только убрать примеси, потом он эту воду снова, примесь вот именно угольная, угольная, которая той же антиоксидантная, да, то есть он только примесь, которая вот именно там бактериальная или еще что-то, все остальные примеси он оставляет и дальше воду биогенизирует с помощью биогенераторов. Внутри этих баллонов стоят пирамиды и плюс биогенераторы, все это подключено, то есть биогенизация самой воды происходит без фильтров обратного осмоса, это правда. так я верю в продукт после приема нет никаких результатов которые можно писать на каких людях или беда Смотрите, Елена, вы продолжаете пить и результат вас обязательно будет, потому что совершенных людей нет. На самом деле, слава богу, что у вас нет обострения или таких явных моментов. Но если у вас есть какие-то заболевания, то будьте готовы к тому, что вы можете даже незаметно от них уйти. Такое тоже бывает. Каждый организм индивидуален. Вот, и поэтому реакция всегда идет индивидуально. У кого-то больше энтропии, у кого-то меньше энтропии. Поэтому и антиэнтропия э, идет э, у каждого по-разному. <связывая> так, сейчас вот вернусь к вопросам. Не буду, вот тут вот я пропускаю сознательно про осмос, не буду про, про фильтры, расскажу только один пример, просто один случай из жизни, да, который был у нас реально в жизни. Вот я, неверующая Фома, бегала там и... На другие виды продукты покупалась, ой, на, на другие виды продукции покупалась, чтобы результат был быстрый. Сразу вот, мне нравится. Ну, хотя как он говорит, ты любишь скорость, а тебе нужно немножко затормозиться. Вот, это Виктор Михайлович мне говорил. Вот. Но у нас в компании был человек с нами, работал очень много, такой очень интересный мужчина. Я думаю, тогда было 75 или 76 лет. И он такой очень подвижный, и все виды -то, БАДов, он и глину на себе пробовал, трансферфактор, и трансфер и, и другое, у него жена болела раком, он использовал все, он ее держал до последнего. И вот там несколько лет назад, три или четыре года, или пять лет уже, вот не помню, появились, я не знаю у вас, где вы в регионах живете, есть или нет, появились фильтры американские для воды, они там стали фокусы показывать, знаете, вот с этими обычными там, этими диодами этими, то есть, что вода грязная, вода чистая, то есть, они эту фильтрацию, в общем, очень серьезно это, и вот этот вот э, Виктор Алексеевич его звали, царство ему небесное, он сейчас умер, к сожалению, он вот эти фильтры, он приносил их там, к Виктору Михайловичу на исследование, все, Виктор Михайлович, мы их год практически исследовали, смотрели все, как эти фильтры работают, хорошо, нехорошо, нужно, не нужно, как, потому что такая рекламная акция, про них шла так, все хорошо рассказывали, на самом деле и Виктор Алексеевич, вот этот вот, который работал с нами, он говорит, я в общем дома все равно поставила, на себе буду экспериментировать что я заметил за два месяца у меня у него там весы такие специальные есть он там измерял свой биологический возраст там у него и жира сколько показывает и что-то еще он все время себя измерял и говорит вот как только начал пользоваться этим фильтрами просто пить эту воду значит у него там висцеральный жир ушел он помолодел он похорошел как он это говорил вот а потом он добавил его компания это продвинула на то чтобы он добавил еще и поставил мыться этой водой, то есть он стал и через кожу поглощать как бы вот эту воду из этого фильтра, плюс пить фильтрацию там обогащенная какими-то минералами, что-то еще, да, помимо фильтрации. Вот. И через в течение года, и он приходил, и Виктор Михайлович говорил, вот посмотрите меня, на показателя А Виктор Михайлович ему говорил, Витя, ну они ровесники практически, Витя, прекрати это делать прекрати я до конца я не очень мне не очень нравится как ведут себя эти фильтры они сначала да потом нет давай посмотрим это давай на исследованиях то есть он и вот и что вы думаете виктор вот жену а жену он не стал экспериментировать на жене он не проводил но ну, она и не мылась водой это и не пила она продолжала пить вот эти флавоноиды плюс они там как антиоксидант глину добавляли что-то еще вот этот гидроплазм и для нее специального состава делал антираковый все так вот жена до сих пор живая виктор алексеевич ушел царство небесное после того как он ушел виктор михайлович сказал понимаешь что произошло с ним вот он весь он много лет на биологически активных добавках он на многих на хороших на не очень хороших да но он действительно благодаря последним четырем годам которые он сидел уже на флавите чисто да он себе ресурс и на гидроплазме он себе ресурс сделал и вот с ним произошла как раз та история которая говорит о том что на, на реакцию на эту фильтрованную воду этих американских фильтров, у него весь организм, ресурс весь всего организма попался, и на, поднялся и начал этому сопротивляться. вот И когда он иссяк, Виктор Алексеевич сел и умер. Вот просто за секунду у него просто остановилось сердце. И когда с родственниками потом дальше общались, все э, стали проводить они исследования дальше этой воды, но они не становились. Важно было понять, почему такой совершенно по всем показателям медицинским здоровый человек так раз и в секунду ушел. И действительно тогда доказали. Они даже пытались судиться с этой компанией. После этого компания развалилась, переименовалась ну, по крайней мере, у нас здесь в Казахстане потом пошли другие названия, ну, то есть они как бы ушли от ответственности тем, что они согласились с тем, что действительно там а, в свое... то есть фильтр накопил-накопил чего-то, потом это опять выдал и Виктор, Михайлович, ой, Виктор Алексеевич это пил-пил и получается он уже начал себя просто травить, поэтому будьте осторожны к фильтрации, к этому всему, лучше если, допустим, если вам нравится, ну, подождите не экспериментируйте, посмотрите на эти результаты на 2-3 года, даже с этими нанобальзамами. Они только появились в 2017 году. Давайте посмотрим в 2019-2020 году, что будет с людьми, которые его принимают, да, Но если они выбрали принимать этот бальзам. Просто не торопитесь, да, как говорится, не торопитесь, не экспериментируйте, имея в руках такую продукцию, не торопитесь себя разрушать чем-то другим. Посмотрите, по крайней мере, на продукции, которая у вас в руках, вы уже видите, что обратного эффекта, худшего эффекта нет. А на параллельных можно понаблюдать. Ну, по крайней мере, вот я лично уже, вот что бы мне ни говорили, какое бы чудо ни произошло от этого продукта, пока я не даю его Виктору Михайловичу, пока он его не, сначала он своих на мышах не проверяет или еще на чем-то и не говорит мне результат, его исследований. я не иду на это. Ну вот у меня, да, у меня есть такая возможность, может быть у многих такой нет, но я ему верю сейчас настолько, потому что действительно вот на своем примере могу многое рассказать. И когда чаще всего единственный продукт, вот, который он одобрил, это наше питание, да, которое мы проверили, и он сказал, да, тебе его можно, и я начала его сейчас тоже подключать, да, потому что, ну, то есть мы его совместно делали, но не сейчас, уже гораздо раньше, мы уже два года этим занимаемся, и сейчас вот готовы уже к выдаче уже того продукта, то есть мы же не делаем так, придумали и сразу дали на вас экспериментируем, нет, мы пока все исследования не проведем, Виктор Михайлович не может дать себе, и вот когда иногда говорят, вот он под давлением компании Imagine People может посмотреть сказать нет он на сам не такой человек он не марионетка и он никогда не скажет то что он не как он не думает не ради денег не ради пиара не ради чего поэтому здесь я могу вот это гарантировать на самый высокий процент сахарный диабет второго типа сейчас появится питание в питании будет добавлена рабиногалактан. вот это та самая первая фракция которая говорила с диабетом работает очень хорошо но пока и бфк он тоже очень постепенно постепенно снизит вам сахар если вы не инсулинозависимые конечно результат пойдет быстрее если вы инсулинозависимые то Немножко медленнее, потому что вы уже начали внедрять искусственный инсулин, и там немножко другая идет химическая реакция. Поэтому вот мы с вами постепенно я говорю, если мы с вами решим, что мы с вами будем встречаться, постепенно, постепенно вот так будем разбирать каждый вид, а то мы так и в сутки не будем укладываться. Так, проводу тут понятно описывают результат. 12.07, 12.09, ответьте на эти вопросы. Не могу сейчас туда вернуться, пожалуйста, Елена, молодых, напишите еще раз вопросы, пожалуйста, если не сложно, на какие вы хотите получить ответы, потому что сложно туда-сюда бегать. Гидроплазма можно, Наталья, гидроплазму можно капать в любую воду, даже можно фильтрованную, которую купили в магазине, но ей чуть больше постоять. На самом деле родниковая вода тоже родниковой воде рознь. В Казахстане вот у нас есть, ну, как бы мы покупаем или приобретаем и даже мы производим саму гидроплазму на этой биогенной воде, которую делает у нас. В его же установках Виктора Михайловича, да, не везде в России, я знаю, в других регионах это есть, поэтому обычная фильтрованная вода, которая продается в магазинах, да, либо есть какая-то, главное, чтобы она не была обогащена там минералами, еще чем-то, кислородом, вот это не надо, это потом создает другую химию, даже просто фильтрованная, не дистиллята, вот которая продается в магазинах, там обычная фильтрация, им не, их не выпустят в магазин пока они не, не пройдут исследования поэтому у них то есть чем фильтры хуже чем допустим вода купленная в магазине фильтрована то что фильтр мы не можем отследить а воду не выпустят на рынок без исследования А в исследовании сразу видно где есть появляется примесь как от, от того же обратного осмоса и все просто фильтрованной воде из магазинов чуть больше надо времени постоять ну то есть как минимум хотя бы ночь да? то есть вот хотя бы ночь в темном месте чтобы эта гидроплазма разошлась. Поэтому в любую, на самом деле, в любую воду. Знаете, я задавала вопрос о Нобелевской премии Виктора Михайловича. Он говорит, моя цель не быть, не пиариться и не идти на Нобелевские вот эти вот премии. Другие задачи, и на это уходит очень много времени, поэтому... Ну, по моему мнению, наверное, тянет. Но он этим не стал заниматься. На самом деле, наверное, еще и потому, что не очень хочет... Сейчас еще не готов до конца раскрыть, знаете, сколько его пыталось людей купить, это, его вот эту технологию. Никто не смог это сделать. Ему бешеные деньги за это предлагали. Я свидетель не раз, и не раз потому что он даже же землетрясение, он действующий советник по ЧС в Казахстане, да, и действующий профессор он до сих пор при университете, несмотря на его, на его лето, да, то есть и он все же это делает с помощью гидроплазмы. Он же даже как ведет себя гидроплазма плазма в земле, он предсказывает землетрясение ну в смысле предполагает землетрясение, и дает сфотки за три, за четыре месяца, а то и за год до того, как это может случиться. Вот в Японии, например, за 4 месяца они отправили, за 4 месяца до этого они с точностью до 82% сказали, какой будет толчок, какая ширина, какая, какие колебания и все прочее. И все Ой. это благодаря гидроплазме. Поэтому он до конца еще секрет не раскрывает. Когда я задаю ему вопрос, ну то есть я вижу все, как по производим вместе, все, я учусь у него, я следую за ним, да, и как бы предполагаю, что мы вместе. Я вижу, я вижу, как про, про, проходит проверка, да, я вот на этих приборах все. Но, а, как говорится, всему свое время. И он сказал, что, ну, он всегда говорит такую вещь, что он знает, как будет и что это будет продолжаться, он тоже знает. Поэтому. С какого возраста можно давать детям, иногда так хочется при заболеваниях, внуки от 4, что именно, если вы говорите о ВФК, можно с любого, с грудничкового, беременным, легко, мы пишем, да, беременным со здоровьем, это требование, это требование этих, ну как по ГОСТу, по государственным вот этим требованиям, это требование того, чтобы любую продукцию мы писали что это имеет ну, беременным как бы консультироваться с врачом, это мы обязаны писать, это входит в требования по биологически активной добавке, но на самом деле очень много у нас смело беременным, кормящим детям вот как получится, капельку, не капельку, это про биофлавоноид. То, что касается э, гидроплазмы, вообще никаких проблем. Особенно, если у ребенка температура, прям капайте ему, смачивайте, капайте в ротик, в носик. Вот, ну, в носик они еще плохо дышат, в ротик хотя бы, да, смачивайте. И температура будет становиться легче то есть что делает вы просто сами подумайте что делает гидроплазма она она убирает хаос она убирает энтропию и когда ребеночек горит да, у него температура вы даже сверху начинаете вы немножко этот хаос успокаиваете да, тем что вводите антиэнтропию и он ему становится легче это переносить поэтому никаких противопоказаний вот это смело столько беременных прошло столько корнями знаете мне даже сегодня прислали аудио результат, что даже на каком-то у нашего там бывшего клиента, у, ну, у дочки она ходила бей. генетического заболевания мы до конца не исследовали на самом деле что произошло но то что это никак не повредило, это точно светлана вы говорите что гидроплазма тоже ведь созревает при помощи нет она не созревает при помощи лазера вода которая проходит очистку проходит и лазерную очистку тоже и когда гидроплазма выстаивается в этом там тоже используется лазер но это это такая знаете это такой процесс я вот попрошу знаете так я не знаю вот сейчас появился Дегидрокверцетин разрушает соляную кислоту желудка, так утверждает процессор Степанян. Дегидрокверцетин выработанный спиртом, возможно. Наш биофлавоноидный комплекс никаким образом, только улучшает все функции, что желудка, что этого. Опять же приведу пример на своих близких, со своей мамой. Кто врачи знают, как преднизолон разрушает всю желудочно-кишечную систему. Да? Только благодаря тому, что она сидит на... В нашем биофлавоноидном комплексе она до сих пор живая, хотя болезни ее больше 16 лет и титры у этой болезни очень высокие. Люди, с которыми она лежала в палате с более меньшими титрами этого заболевания, они уже давно умерли. Она у нас до сих пор живая. Да, у нее от преднизолона периодически она сейчас уменьшила дозу, она раньше была, пила 15 таблеток преднизолона сейчас она сидит на 2-3 это удерживает ее в состоянии нормы в момент обострения добавляет одну, потом опять снижает, но 2-3 при таких титрах даже врачи удивляются что она выдерживает у нее от этого преднизолона съеден весь язык, он у нее вообще налета нет, он у нее прям как живое мясо, но желудок поскольку мы проверяем, он у нее более-менее держится, несмотря на то, что преднизолон, он первый, кто на желудок влияет. И только благодаря гидроплазме и биофлавоноиду мы удерживаем. Но ну, еще плюс вот этому функциональному питанию. Простоквашу я и даю. Вот. То есть это обязательно, помимо того, что она ест, она вот ест кисломолочную, плюс вот биофлавоноид, плюс это мы удерживаем ее желудок, и она, слава богу, еще на ногах. Так, какую воду, ну тут много повторяющихся вопросов, поэтому у нас с вами уже, к сожалению, выходит время, вот, мы уже с вами общаемся почти два часа. Ангелина, где увидеть эти доказательства об антиоксидантах? То есть вот я сегодня после этого вебинара сейчас переговорю с компанией, с руководством компании. И если они будут не против а и выставят всю информацию даже про дегидрокверцетин, про антиоксидант, про биофлавоноидный комплекс, другими названиями, то есть публикации еще до момента вот этих выставлений меморандумов и наших совместных учредительных документов, да, то там очень много будет информации, вы очень много полезного почерпнете. Вот. Ну и я есть в каком-то чате, не знаю в каком, я туда тоже выставлю ссылки. Видите, читайте, потому что это общая информация, она доступна. Не я так в интернете, вы ее можете найти. Вот, поэтому доказательства у нас есть у нас большие отчеты сделаны почему и мы спокойно относимся к тому что и на это мы получили даже сертификат только благодаря отчетам за биофлавоноидный комплекс да потому что все таки э, вот эта гидроплазма она сделана тоже по, по технологии с насыщением э, биофлавоноидом то есть она проходит через вот этот диск который э, как бы имеет вот это биофлавоноидное, ну, как биофлавоноидное кольцо, но проходит этот диск, определенным образом настаивается, вот здесь подключается и лазеры, все, да, не меняя структуру гидроплазмы, наоборот, усиливает, и как бы обогащает ее, да, но в составе там микро-микродозы, ионы, там, в десятой степени флавоноида здесь, но даже это дает ему право и устойчивость и проникновение, то есть и соединение с другими видами, уже и с минералами, и со всеми видами любых растительных вещей. Переизбыток любого продукта вредно. Наверное, я тоже здесь с вами соглашусь, но мы же с вами без воды жить не можем. Как она может быть вредна? Она не может быть вредна, да, если она еще и как бы является благодаря гидроплазме с флавоноидом является быстрым растворителем в организме то как можно без нее ну, я не знаю я <смех> не понимаю хорошо вижу что по результатам просите вебинар давайте я его отдельно подготовлю прям вам фотографии буду показывать все как и происходит про Нобелевскую премию я еще раз спрошу у Виктора Михайловича, и сделаю это видео, выставят на сайте, чтобы вы, ну, чтобы он сам ответил. На самом деле он говорит, зачем мне пиар, я делаю то, что люди сами сейчас нашли меня, и вот вас уже больше 40 тысяч человек, да, и вы дальше занимаетесь этим продвижением. Ну, дело же не в премии, дело в результате, как говорится, как он всегда говорит. Клинические испытания, клинические и доклинические испытания есть на биофлавоноидный комплекс, и они будут выставлены только на те названия, которые были до этого, ну, то есть, скажем так, на рабочие названия. На гидроплазму клинических испытаний мы сейчас проводим, но не потому что вот их нет, и это теперь все нет, они есть, но они как клинические, они вот, вот, ваши результаты, это тоже клинические, как бы, не то, чтобы клинические, видите, это же не лекарство, зачем проводить клинические испытания, если это не лекарство, это не лекарство, то, что это не навредит, такие испытания и доказательства есть, то, что это помогает, тоже есть, то, что это лечит, но это, ну, не считается к разряду клинических испытаний, хотя у нас есть сейчас два договора с санаторием и евпаторием, да, в которых вводят вот это вот и дадут они нам свой результат уже очень скоро да его тоже будет выставлено То есть компания майджон проводит это а на самом деле это не лекарство да это вода на самом деле и тут доказывать что она имеет лечебные свойства зачем если мы не лечим мы просто улучшаем качество жизни за счет другой воды за счет внедрения качественной воды в наш водный баланс Так, в глаза гидроплазму, да, тем более, конечно, можно, я сама без нее не живу, и Виктор Михайлович только с помощью гидроплазмы отказывается от всех операций. Да, один глаз он потерял уже. Все безвозвратно а второй глаз он сейчас восстанавливает в мае он должен был ехать и уговорили мы все его семья, все уговорили потому что хочется, чтобы он видел, уговорили ехать его в Израиль на операцию, Но вот буквально неделю назад и мне и дочерям он сказал, что нет, никуда я не поеду, потому что у него начались изменения, и это показывают результат. Это тоже вот клинические испытания, да, получается. Завтра, когда мы выставим, какой был показатель, там, год назад, когда он сдал вот эти все ä, глазные ä, анализы, плюс вот сейчас, вот, там очень видна динамика, как все происходит, и он сейчас уже, если вот еще там 3-4 месяца назад он начал видеть силуэты, то сейчас он уже чуть больше, чуть лучше видит эти силуэты, он уже видит очертания, допустим, если он хорошо при определенном свете будет смотреть, он увидит уже очертания глаз, носа, ну, допустим, если человека смотрит Поэтому он отказался и сказал: если я не докажу на себе, что это помогает для глаз в виде восстановления зрения, то грош не цена. Поэтому отказался от всех операций и продолжает сам. Но то, что для профилактических целей, конъюнктивит убирает за сутки гидроплазма. Да, мы сейчас дали глазные капли. Это та же гидроплазма, только с добавлением ионов вселена. Селен тоже очень хорошо, если вы отдельно почитаете про Селен, это органический Селен, тоже наши технологии обработаны, ну, в смысле, изготовлена вот вся система одна высокая критика, ну вернее вся технология одна высокая критика опять же повторюсь да и поэтому там добавлен точно таким же способом как биофлавоноид добавлен селен, биофлавоноид поспособствовал тому что этот селен добавился вот и силен там в микро микро дозах до да, э, очень много делает и слизистую улучшает и глазное дно немножечко э, вот это давление снимает и усталость убирает и воздействие через глаза на организм от того же компьютера убирает поэтому Катаракта это уже, понимаете, катаракта это немножко другое, да, уже хрусталик сам по себе испортился, восстановить хрусталик уже практически, наверное, вот чтобы он стал чистым невозможно, да, но послеоперационный период э, с гидроплазмой, когда вот меняют этот хрусталик уже, если он совсем, если он еще более-менее, то удержать развитие катаракты, приостановить можно, убрать ее совсем, но, ну, наверное, нет. Я все-таки думаю, что больше нет, потому что, если понять, да, что если уже вот стекло за как сказать, затерлась, но как уже его вычистить, да, приостановить можно, вот эту затертость нет, но после операции на катаракту, вот когда меняют хрусталик, после операционный период, если после того лечебного, которое назначают врачи, дальше продолжать китропаву, то знаете же как, даже после операции люди же через год, через два, у них начинается опять же тот же эффект, и все время же менять хрусталик невозможно, но есть срок годности у, у нового хрусталика, у искусственного, скажем так, поэтому вот гидроплазма она будет мешать вот этому воздействию внешней среды, попаданию пыли и все прочее в послеоперационном периоде. Воды с гидроплазмой можно пить, ну, ну, как бы, всю воду можно, которую положено, да, там, вот сколько вы там пьете, 2-2,5 литра, если в день выпиваете, всю можно с гидроплазмой. Можно литр с гидроплазмой, полтора без. То есть, как вам, вот как вам комфортно, слушайте свое тело, слушайте свой организм. Он всегда подскажет, как вам будет комфортно. Так, почему в инструкции указано, что не, при, не рекомендован прием альфа-ДГК детям до 18 лет, не знаю, я такого не знаю. И В информации, не знаю, я, спасибо, я проверю инструкцию, нет, до 18 лет, нет, с рождения. Это натуральная продукция, не, она, в ней ничего, я говорю, никакой примеси нет, вот только биофламоноидный комплекс. Воду нужно в темном месте настаивать. Почему? Не в темном, как бы в защищенном, скажем так, от света. Потому что у света есть свое, как волна света, да, и она может тормозить немножечко вот это вот. То есть в спокойном, тихом месте, без информационного. То есть вода что? она Вода же такой элемент, который имеет, вы же знаете, да, наговорив молитву на воду, мы можем сделать ее структуру другой да когда стоит вода вот так в открытом месте солнечные лучи плюс такие лучи плюс телевизор или еще что-то да то до того, как она еще с гидроплазмой, без гидроплазмы, она может это все в себя впитать. И вот это выводить уже сложнее. Да? А если вы поставите воду в темное место, ну, как бы защищенное от цвета места, без воздействия вот этих лучей, плюс информационный, то когда гидроплазма уже в ней растворится полностью, и она станет той структурой, которую сделает из нее гидроплазма, вот тогда она устойчива и от Солнца, и от воздействия вот этого информационного тогда она устойчивая она эту устойчивость сохраняет достаточно долго вот сегодня мы добились этой устойчивости кстати, ну вернее достаточно долгой устойчивости добились кстати, благодаря биофлавоноидному комплексу чистая гидроплазма вот которая в других компаниях есть, она э, менее устойчива, поэтому ее всегда он говорит, экранизируйте либо в фольгу, либо еще что-то, то есть делайте ее устойчивость не ну как бы не не воздействуя на нее тем самым а, не знаю почему исчезай с экрана В следующий раз попрошу техническую поддержку чтобы следили за этим вот да давайте наверное на сегодня закончим если я говорю информация интересная, но еще раз прошу прощения я не привыкла вести такие вебинары да но может быть со временем я научусь более буду конструктивно это делать всегда хочется рассказать больше чем укладываешься во времени или вопрос выбивает с одной темы на другую но я к этому постепенно тоже если вы наберетесь терпения привыкну вот, и мы с вами постепенно-постепенно придем к, э, к тому, что вы будете получать конструктивную, планомерную э, информацию о продуктах, которые вы имеете на руках и, ну, можно сказать, из первых рук. Да? и теперь у меня вопрос еще один такой. Сегодня, я думаю, вы поняли, да, и про дегидрокверцитин, и про флавоноид, и уже про гидроплазм. Следующий вебинар. На какую тему мы проведем? Питание пирамидки, либо абсолютная энергия, либо биотермальный комплекс. Вот сейчас, если можно, пожалуйста, в течение минутки-двух давайте просто запрос. Посмотрю, чьих голосов больше на эту тему и проведем. Да, Я на следующей неделе расскажу вам о том, что вы сейчас запросите. Питание, питание, питание, питание, питание, понятно, значит... Давайте так, питание и пирамидки, да, ну тогда попробуем провести на неделе 1-2, либо один, но ну, часть из него будет о питании, часть о пирамидках, потому что запрос питания и пирамидки. Все, я вас услышала, значит после питания и пирамидок следующий вебинар уже будет о абсолютной энергии и о биотермальном комплексе, а в последующем мы дойдем до капель, до глаз, а там уже и до нового. Продукта, да? То есть постепенно с нами будем вот так изучать. Пока мы с вами будем говорить о пирамидках и питании, у вас снова возникнут вопросы по биофлавоноиду. И вот так постепенно, поэтапно будем возвращаться, и вы будете увеличивать свои знания. Я благодарю всех, кто выдержал сегодня мое выступление. Вот Желаю вам успехов и всего самого наилучшего. До свидания.